Здравствуйте, уважаемые друзья! Напомню, что меня зовут Александр Мамкин, и я поставил эксперимент. Хочу поставить эксперимент о том, можно ли прожить в Курской области на одну зарплату учителя. много существует нюансов в том как назначается заработная плата это связано с тем что образовательные организации если мы говорим об уровне колледжей и техникумов они являются бюджетными и каждая вправе принять на основании примерного положения по оплате труда свое положение вопросы которые поднимает александр юрьевич имея в виду, что нужно повышать зарплату это абсолютно справедливое его требование и это позиция которую мы тоже безусловно поддерживаем по Последней выплате по заработной плате, там, к сожалению, комиссия представила материалы о том, что для стимулирующего характера материалы, которые говорят о проведенной работе, в комиссию поданы не были. Это случай выпадающий из общей тенденции, потому что его заработная плата в предыдущий месяц была практически в два раза выше. Но сегодня он может увеличить свою заработную плату, именно предъявляя результаты своих воспитанников, своих студентов. Это, наверное, главное, чем должен гордиться любой педагог. Исходя из тех документов, которые приняты в образовательной организации, все необходимые выплаты ему были сделаны.